Короче, тут такая рубрика «Открытие кейсов подписчику» Мой Балик, его стима аккаунт Смертельный яд, минус Гамора Рикошет, понятно Пока сливает еще раз слил магний 34 рубля звезда 5 рублей 49 рублей, ага 58 Волк Муря угу. Пока все плохо Я знаю кейс, который окупает Бах Бах Бах. Бах. Так. что у нас есть? Собственно, гавчик потерялся сам. Понятно. Не хочет. Значит, Дэнди. Из Дэнди может выпасть вот это вот гада. Лунная ночь. Сильвер слил, значит окуп <кười> <кười> Так, рунический, поехали Гадюка Унеслась Еще раз рунический Еще одна гадюка Еще раз рунический Понятно, дальний свет Продаем. Вернули изначальный балик. Гру, гамора наслила. Если гамора сливает, значит она в следующий раз окупает. Горячечные грезы. Нормально. И последний раз. Потом посмотрим, что вышло. Ага. Вот так пока сделаем. 102 рубля на Балике Волк Слил Юбисофт <coughs> Красный камень, все Муля. Можно вот это даже продать Дэнди. Денди слил, сейчас окупит Ладно. Не окупил. Понял. Рикошет. 27 рублей. Волны. Волны. Если один из них заходит, мы идем еще открывать. Ни один не зашел, по-моему. Ну все, на вывод. Или продадим? Гавчик. Гавчик. Гавчик не отвечает, значит, можно продать. Да-да, Я... как хочешь. Давай, продадим. Надеемся, что он купит. Понятно. Юбисофт. Когда тысячи пистолет. Ага. Деньги. Металл. Понимаю. <coughs> Понимаю. Минус. Ну, как-то так. Все, закончилось. Надо было выводить его, но мы продолжили и слили. Но так лучше не делать, по сути. Ну, а так все. Закончился контент.